давным-давно среди различных так называемых ученых ходят споры человек человеку друг или человек человеку волк. У меня есть очень простой эксперимент. Скажите, пожалуйста, сами себе фразу ⁇ желательно вслух ⁇ и прочувствуйте, как тело реагирует на эту фразу. Скажите себе ⁇ Я хороший ⁇ и скажите себе, что я плохой. И посмотрите, когда ваше тело принимает эту фразу, а когда нет. А, как правило, я хороший – это наше глубинное убеждение, с которым рождается человек. И даже если нам в течение всей нашей жизни внушали другое, как я часто говорю в процессе воспитания, убеждение «я хороший человек», Шатнулась. Но, тем не менее, где-то на задворках памяти оно осталось. И очень часто я своим клиентам советую с этого и начинать. В течение дня, особенно когда кажется, что это не так, говорить себе с карговоркой «Я хороший, я хороший». Либо, если, как я женщина, и «Я хорошая, я хорошая, я хорошая». Единственное, есть маленький нюанс. Наша женское я хорошая чуть-чуть изнасиловали, и тогда у некоторых людей есть на уровне тела четкое отчуждение, потому что я хорошая для всех получается. То есть, когда я хорошая для, то тогда я плохая для себя. И мы получаем те же ощущения, которые получали на фразе Я плохой или Я плохая. Да? И тогда я предлагаю чуть-чуть отойти от гендера и вернуться к первоначальной нашей ипостаси «я человек». И тогда мы говорим «я хороший человек». И когда у нас будет хорошо получаться «я хороший человек», тогда можно подключать «я хорошее». Потому что наши убеждения, они действительно отражаются в теле. Вот почему большая часть аффирмаций сложно работает, потому что мы можем сколько угодно говорить себе в зеркало «я красивая», но при этом думать другое. Либо внушать себе, что я счастливая, это не будет работать. Почему работает «я хорошая»? Потому что это наша природная сущность. Именно поэтому оно так и работает. И если вы упорно, Говорите себе такие вещи, первое, что сразу получается, это успокоиться. «Я хорошая», «Я хорошая», «Я хорошая», «Я хорошая». И помним систему «Я мир». Если кто не знает, посмотрите видео предыдущие. И когда мы говорим и вспоминаем, что «Я хороший человек», Через несколько месяцев мир нам отвечает тем же. И он говорит, ты хорошая, ты хороший. Возможно, тогда нам будет легче вспоминать, что я хорошая женщина, а не только то, что я хороший человек. А все, кто делал данное упражнение, и обычно это первое, что я рекомендую людям, они меняли жизнь очень простой фразой. «Надеюсь, получится это и у вас». И еще следите за интонацией. Вот почему мы вначале говорили эту фразу вслух. Когда можно даже записать себя. Когда у нас «я хороший» звучит как доказательство, что-то наподобие «я хороший», да? то есть когда мы доказываем кому-то, что «я хороший», вот наша задача убрать это доказательство, потому что я хороший по природе вещей. А все люди хорошие, просто каждый хорош по-своему. Иногда нам очень сложно найти свою хорошесть, но если позволить себе это, несколько месяцев – это не вся жизнь. Люди сами вам расскажут, что же у вас хорошего.